Привет, ребят! На трубке, как обычно, Антон. Угадайте, что я вам сегодня привез? А хотя, наверное, это был странный вопрос. Вы ведь все уже знаете, что вас ждут просто удивительные, самые креативные и новые средства передвижения, от которых волосы становятся дыбом. Поэтому скорее ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей и давайте начинать на них смотреть!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 однако если вам все-таки очень хочется то почему бы почему бы не рассмотреть лего вариант это просто изумительно повторенная супра из всем известного конструктора особенно круто в ней то что при помощи людей она может передвигаться на колесах и в то же время имеет потрясающий салон ну вот стоят две тачки согласитесь что издалека лего от реальной по-настоящему не просто отличить не только взрослым нравятся разные транспортные средства так детишки тоже проявляют к ним немалый интерес Особенно, как я погляжу, малышне зашел вот этот дрифтовый монстр зеленого цвета. Его главной фишкой является очень динамичная и в то же время достаточно безопасная скорость, на которой тачка катается. А также возможность крутиться на все 360 градусов. По-моему, это просто идеальный вариант для оттачивания навыков дрифта. Что скажете? А как назвать следующую машину, ребятки, лично я вообще понятия не имею. Потому что вроде как это какой-то старый грузовик, что едва передвигается. А с другой стороны, перед нами реально топовый, красивый и креативный зеленый железный конь, на котором так и хочется прокатиться. Ну или хотя бы сделать фотку. Особенный восторг вызывает принцип построения этой машины. Когда-то давно оно представляла из себя старый заржавевший грузовик. А сегодня вы сами видите, что это за красавчик. Вокруг всякие провода, какие-то навороченные механизмы, идет пафосный дым. Ну просто сказка, согласны? Ну а это, что я называю, машина-пофигист. Пофигист она по той простой причине, что я абсолютно фиолетово, где и как проезжать. По болотной местности, по какой-нибудь грязи или, быть может, по снегу. Гусеничный ход решит все проблемы. Единственное, о чем бы я парился на месте водителя, так это о своей одежде, потому что эти колеса явно норовят испачкать человека сверху. В остальном же тачка огонь. Она довольно быстрая, доставляет очень много крутых эмоций, а также является полезной. Всегда здорово иметь той же зимой под рукой машину, на которой можно добраться куда и через что угодно. Не знаю, как вы, но вот когда я катался на гидроциклах, у меня всегда была мысль: А что если добавить им колеса? Ну, чтобы они могли передвигаться и по земле тоже. Хотя бы не спеша, хотя бы спокойненько, но все же передвигаться. Ведь это явно лучше, чем вечно нуждаться в транспортировке на больших машинах.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 Скейтборд всегда был, есть и, наверное, будет тем самым видом транспорта, который является довольно узконаправленным. В том смысле, что на скейте ты никогда не прокатишься по горной местности, никогда не заедешь в гору и все в таком духе. Любителям доски на колесиках это не понравилось, и они решили исправить себе недоразумения. Вооружились всеми нужными инструментами, потратили пару дней размышлений и сил и получили вот такого электрического пацанчика. Он выглядит ровно как свой предок, как настоящий скейт. Однако из-за моторчика и особого строения позволяет преодолевать все те преграды, которые ранее оказались скейтбордистам лишь сказкой или вымыслом. Побольше таких экспериментов от энтузиастов. А вот до чего-нибудь революционного дойдем. На очереди у нас необычный проект под названием Близвил. Он представляет собой современный самокат со складывающейся конструкцией, что позволяет без труда перевозить его даже в небольшой сумке. Предлагается он в двух версиях. Первая имеет двигатель, обеспечивающий мощность в 200 ватт на каждое колесо. Это позволит самокату разгоняться до 19 км в час с автономностью не выше 13 км. Более продвинутый же вариант предложит мощность 300 ватт на колесо, Разгон до 24 км в час и автономность в 24 км. Также, по словам производителя, рама изготовлена из авиационного алюминия, а небольшие массивные колеса обеспечивают дорожный просвет 58 мм для стандартной версии или 82 мм для продвинутой модели. Последняя также получит специальную подвеску из полиуретана, помогающую сгладить некоторые неровности дорог. Это избавляет от установки тяжелых пружин и снижает общий вес. Управление осуществляется при помощи приборной панели, где отображается вся информация о поездке. Доступны механические тормоза, светодиодная подсветка и сигналы поворота. Ну прям слушаешь и не веришь, что такое вообще кто-то мог придумать. Есть такое? Ну а следующая модель больше подойдет всем тем, кто кайфует от стандартных велосипедов или скутеров. Визуально она прям-таки максимально похожа на какой-то обычный велик. Но лишь истинные профессионалы и знатоки узнают в этом транспорте креативный электроскутер. Основной отличительной особенностью модели от большинства других является система наклона, которая позволяет водителю наклонять скутер для более удобного и быстрого прохождения поворотов. Управлять же таким красавчиком супер просто, все делается на руле. Мунбайк – наш следующий гость. Это гибрид велосипеда и снегохода, который отличается компактными габаритами и неплохими эксплуатационными характеристиками. Передняя часть облегченная. Для смягчения неровности использована вилка от небольших байков. Сзади также есть подвеска. Основа конструкции – трубчатая рама. При малом весе она дает хорошую жесткость. Аккумуляторная батарея расположена под сиденьем, на котором умещается два человека. Особенность лимитированной серии – черные цвет и ряд доработок, устраняющих проблемы предыдущего поколения. Техника работает за счет одной гусеницы, которая позволяет передвигаться по слою свежего снега толщиной до 30 сантиметров. Управление простое, за счет небольших размеров мунбайк маневренный, освоить его можно за 20-30 минут. Так, ребятки, похоже к нам в реальность прилетел герой фильма Трон потому что по-другому объяснить столь необычный транспорт я реально никак не могу. Ну а если серьезно, то как вообще чувак построил столь крупный мотоцикл, а? И ладно бы он просто был декоративным, так ведь эта фиговина еще на полном серьезе передвигается. е моё это ж сколько работы, сколько сил и времени во все это было вложено. Причем ведь получилось реально клево. Со стороны выглядит так, что байк довольно плавно передвигается, имеет приятную посадку и в целом выглядит креативно, стильно, готов поспорить, что каждый второй хотел бы себе такой в коллекцию. Уж ему бы автолюбители точно не посмели пипикать в пробках. Ну а если вам все-таки нравится ретро-стиль в сочетании с технологиями, то ловите еще один вариантик. Разработанный в Британии электромотоцикл собирается вручную на заводе Кавентри и предназначен для городских путешествий, хотя на нем можно легко отправиться в небольшую загородную поездку. Силовой агрегат представляет собой мотор-колесо на базе двигателя прямого привода, разработанного совместно с компанией Bosch. Отказ от использования центрального мотора обусловлен, судя по всему, отсутствием необходимости в высоком крутящем моменте, так как байк ориентирован на повседневную езду по городу. И это вполне оправданный выбор, ведь такое решение позволяет вдобавок избавиться от трансмиссии, включающей цепь или ремень. Крутящий момент от двигателя передается непосредственно на заднее колесо. Максимальной скорости 72 км в час электробайк достигает в режиме «спид», однако при этом запас хода будет минимальным – в противовес ему предусмотрен режим range мощность будет ограничена но увеличится диапазон идеальный вариант для неторопливого катания если требуется что-то среднее используйте режим balanced однако мне хоть ты тресни куда больше любого байка нравятся машины думаю что эта малышка со мной полностью солидарна. да даже если пока она ничего не понимает то как только подрастет она сразу согласится со мной почему да все из-за того, что любимый папочка построил ей вот эту деревянную Ауди, с настолько продуманным и проработанным дизайном, что мужчине срочно надо идти в реальные инженеры. Нет, ведь я серьезно, вы просто взгляните на эту хирургически точную работу. Вот что называется мастер на все руки. К слову тому чуваку не помешало бы скооперироваться и вот с этими мастерами, чтобы они придумали совершенно новую машину-вездеход с потрясающим стилем и уникальными возможностями в прохождении преград. Папа будет отвечать за первую составляющую, а эти парни за вторую. Тем более, что они уже показали, на что годятся. Так, а вот это я, ребятки, понятия не имею, что вообще такое. Тем не менее, смотрится оно как минимум опасно и интересно. Называется транспорт, если кому-то вдруг станет легче Шреддер. То ли он из черепашек-ниндзя, хотя я такого не припомню. То ли просто выступает в роли проекта случайного человека. Человека, который любит все резать и кромсать на лоскуты. Потому что нафига еще делать столь острую тачку, я не представляю. Куда круче передвигаться на такой электробаге, Маленькой машинке с шикарными способностями на дороге. На ней с друзьями удобно выбраться на природу, и по городу покататься совсем нетрудно. Да и в далекое путешествие скататься всегда только за радость. Мне этот баги, к слову, чем-то напоминает Теслу. Напишите в комментариях, с чем эта электромашинка ассоциируется у вас.